Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. И сегодня мы поговорим на тему исторического наследия. О тех событиях, которые происходили в начале 19 века или про войну и предвестие войны 1812 года. Это очень интересное событие. И на одном из каналов, по-моему, осознание вышел ролик с таким... Под текстом, что война шла не между Россией и Францией, а между Тартарией и вот каким-то конгломератом союза Александра Первого и Наполеона. И приводится много очень интересных фактов, как-то памятники, барельефы, изображающие совместные. Обнимание там двух императоров. Далее одежда, которая приводится также в доказательство того, что почему-то и у французов, и у русских схожая была одежда. Несмотря на это, я хочу сказать. Вот мы упоминали уже в нашем предыдущих роликах о работе Евгения Спицына о войне 1812 года, где указывалось, сколько армий было, количество. Но, видимо, в хранилищах и в архивах хранятся эти данные. Но лично я слушал лекцию одного из историков, который поведал нам, будучи вхож в те хранилища, в которые были специальные допуски. Оказывается, была переписка между Наполеоном и Кутузовым перед, например, Бородинским сражением. Также было сказано, что, например, тот же Наполеон, как представитель структуры тайного правительства европейского, непонятно какого, не указывалось, но вот это представитель вот этой элиты властной, ну, видимо, той же, которая сегодня, как мы считаем, там, Бильдербергский клуб или еще кто-то, он был представителем. И по какой-то причине надо было войти в Россию, в Русь. А по какой, никто не знает. Всем известно, что почему-то Наполеон пошел на Москву, а не на Петербург, хотя столицей являлся Петербург. И почему Наполеон, войдя а, в Россию... И все историки согласны, что у него было где-то около 650 тысяч воинов. А по той информации, которую я слушал на лекции, оказывается, по одному из договоров между европейскими странами после вот этих событий начала 1805-1807 год, Россию как будто бы, я не знаю, не непроверенной информации, если кто эту информацию подтвердит, что Россию обязали сократить свою армию до 100 тысяч человек. Не знаю, правда ли, не правда ли. Спицын говорит, что нет, в России было, вот у Кутузова там 100 с лишним чуть-чуть, Армия. Затем у Барклая и еще одного из военачальников то есть на юге и на севере, который Петербург прикрывал, также посту, ну около 300. А Наполеон известно, вошел, как говорят, более 600 тысяч. Но вот ту лекцию, которую я слушал: уважаемый историк, указывал, что оказывается, более миллиона человек вошло в Россию. Ну, имеется в виду, из Польши. Через Литву Вильно заняли более миллиона, потому как не указывается сопровождение. И вот один мой соратник, посчитав, а сколько на одного воина должно быть провианта, сколько на одну лошадь должно быть провианта в походе, который находится, сколько боезапаса. И получается, что вот эти данные-то от нас, ну, я их не вижу, сколько нужно боеприпасов, обозы какие должны сопровождать, действующую армию, снабжение, коммуникации. Вы представляете, и тогда достоверной оказывается, ближе к достоверной оказывается та информация, которую нам давал историк, который читал ту переписку, которая сегодня, ну, не публикуется. Есть ли она или нет ее, я не знаю, Доступа к архивным данным нет. Но, надеюсь, что встретимся с Евгением Спицыным и спросим у него, была ли эта переписка. Может быть, а может быть, не была. Но, тем не менее, факты говорят об этом. Ведь все историки точно подтверждают, что Наполеон не ввел свою гвардию в Бородинское сражение. А почему? Никто не говорит. А ведь у Наполеона, вот по той истории, которую нам рассказывал тот на той лекции, где я лично присутствовал, оказывается, у Наполеона только гвардии было 600 тысяч. И вспоминаем за... Записки Дениса Давыдова, где он говорил перед началом действий военных, общаясь и вот указывая, что «я не хочу идти в Египет вместе с Наполеоном». Вот это совершенно непонятная фраза у него была. Это написано, вы можете посмотреть, проверить в его воспоминаниях о партизанской войне. И он говорит «я лучше уйду в партизаны и буду воевать с французами». Так вот, остается открытым вопрос. Кто с кем воевал. Но факт, факт, что было Бородино, сражались русские, сражались с французами. И причем, оказывается, Кутузов написал письмо Наполеону перед Бородино. И обращаясь к нему как к великому полководцу, сыграв, видимо, на его тщеславии, говорит писал ему, что это я передаю своими словами, что вы такой великий полководец, но у вас войска в 3-4 раза больше, нежели у нас. И это умолять будет ваше достоинство воинское. Давайте сразимся поровну. У вас там 100 тысяч с копейками, и у нас 100 тысяч. И на самом деле все подтверждают, что... Гвардию Наполеон не ввел. И, видимо, по этой причине было такое письмо. И как после а, сражения Наполеон указывал, что а, французы покрыли себя неувидаемой славой, а русские оказались, по его словам, непобедимыми. Так вот, кто с кем сражался? И на определенных гравюрах вы можете посмотреть одежда, схожая между русскими войсками и французскими, но были те конницы, и одежды, которые носили, похожие на тартарские. И так вот, мы теперь приходим к тому утверждению, что война была совместная, а кого с кем непонятно, как раз с Тартарией, потому как в то время на картах, и мы, кстати говоря, об этом говорили, что в Британике выпуска 91 то ли 71 -го года, первый выпуск энциклопедии британской, «Британика» называется, у нас она, кстати, есть, но выпуска 1911 -го года на английском языке. И там была указана карта Великой Тартарии, то есть Гран-Тартарии. И была Московская Тартария, Китайская Тартария и прочий. Вопрос тогда возникает, кто с кем воевал? И почему тогда горела Москва? потому что и комендант Москвы отрицал, что он поджег Москву, но полыхало так, и все видели шары огненные, которые летали и на картинах. По той информации, которую я слышал от историка, читавшего истинную, истинность событий, оказывается, но без подтверждений не могу утверждать, так или это, или не так, то, что услышал, оказывается, Кутузов, во-первых, послал дворян, своих близких во Францию, дабы они оттуда еще перед началом войны, то ли уже во время, привез проституток французских в Москву. Второе. Завезли, был год очень урожайный, и завезли много керосина на склады с пшеницей и с ружей, ну, в общем, с хлебушком, который хранился в Москве. И, как говорят, это химикам вопрос, так ли это. Я не знаю, не проверял. Сочетание керосина или какого-то горючего вещества, но ну, скорее всего, керосина с зерном дает такой эффект горения, как на палм. И мы видим, как полыхала Москва, и даже в пожаре, вот в, в фильме, который выпустила Осознание. Эти факты э, приводятся, что пожар был до того, там э, в какое-то время, за 100 лет, то погибло, по-моему, несколько десятков человек. А здесь французы потеряли за несколько, за пару месяцев, и вот начало пожара, и э, начало всех вот этих оккупаций Москвы, около 30 тысяч человек. Не приводятся данные по как бы, русским людям, а приводятся данные по французам. И Наполеон ушел оттуда. Вопрос, а кто сжег Москву? Подожгли специальное вот это сочетание типа керосин и зерно. Французских солдат, их же женщины французские, э, так скажем, морили за разными болезнями. Таким образом, это ложится в принципе в, эту, в этот событийный ряд. И как Москву сожгли, и почему, и какие средства использовали. Но кто это делал, непонятно. Ясно, что кто-то с чем-то, кто-то с кем-то воевал, понятно. Но, по моему мнению, скорее всего, все-таки это была гражданская война. По утверждению вот того же товарища, который нам читал лекцию, что в Акратионе Барклай-де-Толи и тот же Михаил Кутузов, знали, с кем они воюют, а вот на чьей стороне и за кого до сей поры непонятно. И я надеюсь, мы с вами будем разбираться в этих событиях, потому что они очень интересны все-таки, кто с кем воевал. На мой взгляд, это была часть гражданской войны, которая происходила на территории Великой Тартарии. Вот те силы, которые мы наблюдаем, и о которых мы рассказывали в технократических цивилизациях, они одержали победу, к сожалению. Но тем не менее, тем не менее, мы вспоминаем Александра Пыжикова, который утверждал в своих произведениях о том, что староверы и старобрядцы отомстили дому Романовых революции, которую они финансировали. На этом я сегодня заканчиваю. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего. Присылайте свои замечания и предложения. До свидания.